Снимаем для вас. Парк очень уютный. Там выступает какая-то группа. Мы уже постояли, послушали. Очень, очень даже мило, креативно поют. Здесь находится несколько музеев. Но, не знаю, наверное, мы сегодня в них не пойдем. У нас потеплело. На улице сегодня плюс 20. Но все равно солнце не прям печет. Вот вы видите, мы уже переоделись в такие ветровочки. Диана в такой, я в такой. Чего выбирать, то лишь тебе под силу этот круг разорвать. Внутри ламиринка. Лови... Тут очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень много разных кафе. Пожирачек. Ну понятно. Да, согласна, здесь прям очень много различных кафе, все в общем для отдыха, но очень красиво, погулять тоже можно. Это у нас бюст Виктора Дюго, дар мэрии Парижа-Москве, установлен в 2000, а, в 2000 году. Хочется отметить что это один из немногих парков где разрешено ходить по газонам и не просто ходить а многие люди вот просто сидят там кушают на пикнике на таком слялечками здорово Да, здесь очень красиво, очень уютно. Театр сфера. Везде посажены Анютины глазки. Вот афиша, что сейчас идет. Не маленький принц. Интересно. Мы с Дианой разговариваем от этого количества кафе, вот, несмотря на то, что мы как бы не голодные дома покушаем, но везде стоят такие запахи от кончиков, от ресторанов, что Если даже... Ты не хочешь, что да, хочешь, не хочешь, а ты по-любому захочешь что-нибудь здесь есть. Он ⁇ Стардокс. Да. Вот идем думаем, что нам съесть по бутерброду или по мороженому. Получается, по количеству калорий и вредности, наверное, одинаково. Ну, я думаю, какой-нибудь он с булкой. Не мороженое он слишком сладко. А мы вчера а пробовали что? с Дианой для себя новые бутерброды а в не парке нет? Северная Тушина. Да, багет. Багет, батон, да, хлеб такой тонкий. А вот бутерброд багет никогда не видела. Думал, что это такое? А это просто вот этот батон. Наполовину разрезанный. И он ну, как бутерброд, он ну, как бургер короче. Туда, между этими... Здесь тоже все цветет, пахнет даже еще близко не подошли уже очень, очень приятные запахи Поставка картин, северная аврора Журавлева, очень красиво, небо это вообще просто, звезды, так все прям естественно, натурально, круто. тишина. Анна Мартынова. Все картины вообще прям очень натуральные. Закат на Кипр острове. Я очень люблю такие картины, естественные, живые. А знаете, бывают такие картины, там, я не знаю, арт. Это вот прям вообще не мое. Я не понимаю, там из квадратов треугольников оказывается, что художник имел в виду табуретку там, или еще что-нибудь в этом плане. Мне это непонятно. Утро раннее Леонид Антудинов. Класс вообще. сейчас с а, тыльной стороны не знаю как правильно сказать не хочется говорить слово с задней стороны а, московского театра новая опера. Зашли мы в Чайхану, выбрали столик с вот такими вот забавными креслами подвесными, Я мне кажется, что оно под ней скрипит, но не знаю. Даже подо мной не скрипит, у меня тоже Нет. такое же кресло. Извольте, вот, чтобы, чтобы вы верили. Извольте, да это моё. Нет? Да ладно. Скрипнула, и у меня что-то Скрипнула. Скрипнула? <связывая> Спасибо. Принесли нам уже чашечки вечера. Сляничество по воду принесли. Мы будем сами будем. Мы заказали чай ягодный и по тирамису. Я думаю, это лучше, чем какой-нибудь хот-дог. Диана попросила плед накрыть ножки. Плед оказался черный, русский, русский стандарт. Прям, прям детский. Водка. Угу. Очень детский. Вообще. Водка. Ага. Русский стандарт водка. Какой детский. Да, прям водки. водка. Единственный минус это то, что уже полетел пух. Скорее да, всего... И он черный такой. Скорее всего тополиной. Вот, ко мне на коленку прилетел. Да, ну да, это тополиный пук. Да, под столом ветром подкрепила. А ты? Хотела раскачаться? И улететь! Принесли нам наш ягодный чай. Пахнет очень вкусно. Терамису. Что, приятного аппетита? И тебе тоже. Конечно же, всем, кто кушает вместе с нами, тоже приятно еще идем домой нагулялись. Ну что, как тебе сегодняшний день понравилось? <сíts> <сíts> Почему такая недовольная? устала. Устала, находилась, да? Ну все, идем домой. Сейчас мы идем к метро. Ехать там недалеко, слава богу. В общем, кому понравилось видео, оцените его, пожалуйста, лайком. Подписывайтесь на наш канал. Ну и всем, пока!